Кто хочет, чтобы хищные растения приехали в школу, на день рождения, на корпоратив, в офис. Вот, соу-лекция. Провожу я. Хищные растения для хищных детей. А еще у нас есть гигантские насекомые антистресс, которыми можно сфотографироваться прямо здесь у нас на выставке. Вот. Ай. Кто не знает, я, я по-прежнему Сергей Куницын. Вот. Буду 7 мая в ботаническом саду МГУ вести мастер-класс по отечным растениям. 2 июня в Биологическом музее Тимирязева. 1 июня в Дарвиновском музее буду. Дальше 3 июня в Московском зоопарке. А где можно расписание посмотреть? Да ну, что-то будет на сайте, что-то в группе ВКонтакте. Вот. Но ну, также я могу приехать и к вам без проблем. Там, готов, готовьте как бы стол да, какую-нибудь еду чай с лимоном желательно да, хорошее настроение ну и снимите с карточек побольше денег потому что растения включены в программу